Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сейчас мы находимся на одном из наших объектов в поселке Ильичево. Здесь мы уже построили дом из газобетона. Сейчас ведем работы по устройству стропильной системы над домом и будем завершать кровлю. Над этой частью уже гидро-ветрозащита, сделана обрешетка под металлочерепицу. В этой части еще пока выполнена только стропильная система. Здесь произошла у нас такая нестыковка, о которой хочу рассказать в этом видео. Пойдемте поближе, покажу. Значит, зачастую, когда архитектор разрабатывает концепцию, его задача создать правильную планировку в доме и внешний вид, чтобы был красив и эстетичен. И заказчик зачастую смотрит как раз на картинку и хочет получить красивый, классный результат. После того, как архитектор разрабатывает проект, проект приступает работать конструктор, который уже в деталях прорабатывает, где как пойдет, какая балка, где будет стена, где будет монолитный пояс. И очень важно, чтобы конструктор не отходил от архитектурной концепции, а если он видит, что что-то не получается сделать, он должен сказать архитектору, чтобы он поменял свою картинку, согласовал с заказчиком и уже обратно вся эта история должна размотаться так, чтобы в идеале настройки уже э, задача была выполнима, а не так, что ну, сделайте что-нибудь, чтобы это получилось вот так. Значит, что у нас на этой стройке в связи с этим получилось? Наш конструктор взял архитектурный проект от заказчика, разработал его в конструктиве, это такая пачка листов 60, в котором прорисовал все узлы, все перекрытия, армирование все монолитные пояса, перемычки и в итоге мы уже добравшись до крыши, собрав уже вот эту часть, столкнулись вот с такой проблемкой, в этой части у нас идет яндова, яндова это элемент, который э, в котором пересекаются скаты кровли есть у нас общая кровля над домом, скат идет так над, этим, над этой пристройкой идет скат так и вот вместе где стыкуются вот этих два ската идет яндовная доска вот она видна, она идет вот в этой зоне и у нас получилось так, что когда мы стык этих кровель сделали, у нас яндова ушла под стену а, после этого мы поняли, что так делать нельзя потому что сейчас, конечно, это можно все собрать красиво обшить и все вроде будет хорошо но в перспективе, когда будут идти дожди или будет снег за стеной будет скапливаться снеговой мешок, будет скапливаться вода, и тем самым стена будет переувлажняться и со временем разрушаться, что будет плохо для заказчика, ему придется потом что-то переделывать. Ну и в целом нам, как людям, которые любят свое делать, не хотелось бы такую залипуху делать. Почему это получилось? Потому что у нас есть исходная картинка, на ней вроде как бы все крыши красиво сходятся, вот эта ендова. Не учтена, что у нас еще есть облицовка, не учтена, что она должна отходить частично от стены. И вроде как бы на, план, на плане крыши и на фасаде все выглядит хорошо, но в размерах это вот в реальности получилось так. В связи с этим, что мы решили здесь предпринять? Сейчас мы будем разбирать а, вот этот и вот этот скат полностью, будем опускать маурлат будем опускать конек, конек это элемент, в котором стыкуются стропильные ноги, сверху маурлат это элемент, на который опираются стропильные ноги, это вот, вот эта балка, а, которая идет горизонтально, опустим все ниже, соответственно, в связи с тем, что есть тот скат, она сместится чуть-чуть вперед, и вот эта яндовная доска, она выйдет за стену, тем самым мы сможем сформировать правильный Скат, по которому же в перспективе будет скатываться водичка. Сейчас вот если посмотреть, натянута нитка примерно так. Яндова получится у нас после реконструкции данной крыши. Что такое яндова? Это балка, по ней уже по решетке укладывается вот этот элемент угловой. Соответственно он формирует вот такую, так сказать, вот такой лоточек скатный и на него уже сверху накладывается металлочерепица, с металлочерепицы стекает вода, падает вот в этот лоточек и по лоточку она уходит вниз и здесь уже ну, в водосточную систему и отводится с дома. Вот, собственно, столкнулись мы с такой историей, будем сейчас разбирать и заново собирать. Всем рекомендую заказчикам смотреть, чтобы архи архитектор делал вещи, которые можно реализовать, а конструктор делал, понимал, что задумал архитектор, и если что-то у него не получалось, сообщал об этом, чтобы уже вот связка архитектор-конструктор работала эффективно, и они добивались того результата, который, во-первых, будет красив, во-вторых, будет э в перспективе долговечен и эффективен. Всем спасибо за просмотр ролика. До свидания.